Я сейчас расскажу вам кое-что А вы подумайте Вот город Златоуст Видно адрес Пришел У меня заказ Вот Сумма 1154 А где почтовые расходы? Там почтовые расходы 700 с чем-то рублей Короче, больше 50% Я думаю, от фонаря просто содрали Честно говоря, зарабатывают что касается качества товара. Такое впечатление, будто она, знаете, немножко пересушена. Это кава. Ну, росток есть. Ну, ладно. Это они позиционируют себя, как производители. Это бегония. Вот это ничего. А это мягко, как будто неделю в воде лежало. Ну, я бы покупал в магазине такой бы не взял, хотя кто его знает, ростки-то есть, корней нету. И самое главное, вот Лели. По 46 рублей там на сайте. Но, опять же, производитель, а, состояние страшное. Да не все порчены. Вот, что это? Сейчас буду марганцовки замачивать. Даже в них. Да любую возьмите. Вот. Все. Это я к тому говорю, что если вы будете заказывать после меня, позже. Я внизу ссылочку дам на сайт, чтобы вы туда... ну Это я просто предупреждаю, что лилии у них никакие. Ну что-то... Вот вы выбрали такую лилию в магазине. Ой, блин, она вообще как тряпка. Вероятно... Сейчас я морганцовкой замочу и... Ах, вообще, я недоволен. Ну что-то. производитель Но ну, могли бы лучше. Они, видать хранят это не за дороги так а не за дороги она пришла они такие были тут буквально 5 дней пришло ну пусть там не знаю я уже забыл ну 7 дней ну 8 но не могло за 8 дней вот так она превратится то есть такими ложили она мягкая сама по себе луковица вот сейчас буду заниматься реанимацией опыт есть опыт есть я брал вообще мягкую мягкую в магазине дурачок. Просто продавщица была в перчатках. Пакетик такой завернула, дала мне. Ну, я... Кстати, вот, <coughs> да, пришел домой, она никакая. Ничего растет. Вот она. <coughs> кстати, это мой опыт. Вот она заявлена метр. Вот я... Дело в том, что там красочная упаковочка, правильно? Вот. Ящичек такой был. Ну, там было остатки. То есть уже разобрали там остатки. Понятно, люди такую мягкую бы не брали, а я взял. Ну, не то, что взял, но... Ну, Сунула, я и не проверял ее. Дудачок. Нужно все проверять в натуре, по натуре. Ну, вот. ну ничего, растет. Отошла, все хорошо. Я думал, и даже и... нет, цветков нету. Ну так, хорошенько. А опыт какой. Вот смотрите. Лилия. Нравится вам лилия? Вы представляете, если она сейчас выкинет бутон при метре, а тут, не знаю, ну, сантиметров 25. И вот такая шикарная листва будет. Это я к чему говорю? Вот видите, шикарные листва. Шикарнейшее. Ух. Так вот мне идеи приходят в голову иногда. умная. <смех> вот если не маленький горшок, а вот такой большой, представляете, он скоро будет выше меня, лилия. Ну, заявлено метр. Это другая лилия. Я к чему говорю? Вот есть комнатная лилия. Там где-то сантиметров 25. Вот она комнатная. Но смотрите, какие, какие листики. Ну, как-то она и не смотрится одна. Вот штуки три бы посадить. Но это меня впереди ждет. Понимаете, я все перепутал. Садил на огороде. Как нормальный, порядочный человек. Осень выкопал, чтобы сохранилось. И все. Весной опять перекопал. И занимаюсь делами. Смотри, думаю, ну, прежде грядки растет, лилия. Какие там лилии, черт кто знает. Вот они все тут. Вот когда она распустится, тогда я уже буду знать название. И как она... Называется Вот меня рекорд Посмотрите, посчитайте сколько там 6 да? будет бутонов Это вообще и хорошо для продажи чтобы они вот так вот смотрели Не вот так вот свешивать под 90 градусов или трубчатый вообще вниз А именно вот так вот Как распустятся И это уже скоро будет И тут тоже Просто букетное Букетное заложение цветов Вот что хорошо Вот смотрите вот листва да и сравнить с этой листой да но мне что-то подсказывает что вот это одно и то же просто это в маленьком горшке маленькая выросла а тут свобода питательных веществ много. кстати о что я хочу сказать вот она тут не 25 вот у меня вот здесь вот между большим и указательным 25 тут вообще сантиметров 10 вот лилия а за сколько ее можно продать? Будут ли брать? Я думаю, должны. Почему? А у нас нету лилии вообще. Неужели нет любителей на лилии? Но дело в том, что вот она комнатная. И цветочек будет маленький, и сам маленький, и листики маленькие. А вот когда вот такая вот, это я к чему иду? Идея. Брать луковицы лилии, которые вырастают, скажем, заявленная высота метр. Не меньше. Садить маленькие горшочки. Из-за того, что м, тут малый объем э, почвы, да, она низкая и вырастает. Какой-то бонсайчик такой получается. Лилия бонсай. Что хорошо. Бутон будет большой. Листья крупные. Красивые. Только видуха какая. Или вот такие вот комнатные брать ну, Лилия, Лилия, ну как это невзрачная. Или вот такая вот мощь. Только не такая. Куда ты? На подоконник ее уж не поставишь. Какая Лилия? Я попробую. Вот когда она зацветет. А это будет уже скоро. Вот к 8 марта бы выгнать. И то не будет смотреться. Но не будет она смотреться. Не так кажется. Стебелек тонкий. Тут надо вот. Ну, что это? Слабовато что-то для продажи. <coughs> Вообще, в вот таком состоянии можно продавать, правильно, лилии? И чтобы одна была. Можно, можно три даже лучше. Я вот подумал, ну, только не одну, конечно, там, штук десять, нормально. За сколько? А я вам скажу, за сколько. У нас в магазине были лилии. Ну, не такие лилипутики, а вот такие лилии. И цена была... 460 рублей. Я зашел, чуть глаз не выпал. 460 рублей один. Хищный <смех> стебель, полувявшая и больше я их не видел. Видать, цена так кусается. Ну, понимаете, есть у нас богатые люди. Он пришел, сколько там кинул да и все. Но если он придет, она увявшая. Ну он нахер нужна увявшая. Желательно двухцветная. У меня даже трехцветные были. Так вот, Возвращаюсь к теме. Вот что это Лилия? Ну что, что это? Я недоволен. Вы довольны? Вот она мягкая вот. Мягкая твердо должна быть. лилия Эх, Вот такой у меня цветочный бизнес. Но ну, ну, однозначно нужно просто убирать. А знаете, что я сделаю? Это микс. Я даже не знаю, какой цвет там. Все. Главное, я повелся, ну, хорошее. С пятнышками там двухцветные там Вот на это я повелся Сейчас я их обломаю Вот эти вот Корни отрежу, они сухие, они уже не нужны Вот И вот это то, что я отрезал, я не буду выкидывать Нет, я их Посажу, да, вот эти же опилки посажу Вот Может быть что-то вылезет Не пробовал, не экспериментировал Но говорят, с одной вот такой чешуйки Можно вырастить лилию ну, который зацепит через 2-3 года. Ну, 3 года ждать, знаете, это можно и не дожить. Вот такие дела. Пришло на вот такой коробочке. Они особо там не заморачивались. Туда уложили сверху кордонкой, придавили вот таких целлофанов пакетов с опилками. Представляете? Сопилками сухими. Интересно, почему сухие топилки А, или они высохли, может быть, в дороге Ну, пять дней, может, и высохли Дырочек не было там Ну, вообще бы По-моему, ну, даже ничего не делали Просто, знаете, Вы как хотите, но я вам не рекомендую На этом сайте брать Просто я считаю, сумма ли она? Ну, что это, а? Ну, все, если вообще. Я бы, допустим, если бы я подправлял Я бы такое не сунул Вот они лежали они просто в плохих условиях хранятся. По-варварски. Варварски. Нет, ну все. Все пришло по счету, но... Она вообще стоит 46 рублей. По-моему, она должна стоить рублей 10. Вот такая вот. Она же плохая. 46 хорошая. Нет, ну у нас сколько лилии были? 120 рублей. Луковицы Ну вот э -э Ну вот эта уцененная Когда она превратилась Ну можно сказать и погибла ее. ее было так по моему магазинной задача была Или выкинуть их луковицы Или продать дешевле Это не до сколько брали, до, до сколько толкнули Ничего отошла Ну знаете раз на раз не приходится Но ну, один раз отошла, а 10 раз может не отойти Поэтому нужно при продаже э -э Трогать, трогать не, не бойтесь ручки замарать Иначе, ну, просто они, они, вот, сколько я знаю, э, растения и семена возврату и обмену не подлежат. Потому что, кто его знает, можно понять. Люди же тоже разные есть. Может, забыла полить. А может, перелила. Знаете, а может, на солнце стояло. А может, еще что-нибудь. Вот. Поэтому, э, законы, конечно, у нас правильно возврату не надо возвращать. Просто э, проверяйте деньги, не отходя от кассы. Не нравится, плохое не надо брать. Знаете, вот такие вот мои советы.